Как ты будешь знакомиться? Давай, попробуем. Он рыжий. Ну, конечно. Дрявый. Да. А я ненавижу таких. Я сам не люблю.